Так, друзья, всем большой привет. Привет в Инстаграм, привет в YouTube. Сегодня я в очередной раз выхожу сразу на два ресурса. Ну что, у нас сегодня 3 мая. Хорошее настроение. Как вы видите, я сейчас не на балконе, а решил сменить место дислокации. И сейчас я нахожусь в импровизированной студии, которую, в принципе, буду дальше использовать уже как студию в которой будем записывать новые видео возможно даже с новыми технологиями для нас будем использовать хромакей то есть рир фон на котором будут интересные виды пока чтобы проиллюстрировать ход нашей мысли во время видео итак друзья всем привет подключайтесь просыпайтесь хорошего всем настроения приветствую всех кто находится у меня в группе в Telegram с недавних пор там у нас большое количество дискуссий интересных новостей ну а сегодня в прямом эфире я хочу ответить на ваши вопросы и рассказать о том какие у нас проходили здесь изменения и в частности что ожидает в процессе съемок нас ну и вас может вы мы будем это вам показывать. Привет, Инстаграм! Всем здравствуйте, доброе утро, хорошего настроения. Ну что, друзья, неделя была насыщенная, насыщенная на праздники, на хорошее позитивное настроение у меня лично и у моих друзей, что тоже немаловажно важно. Пытаюсь его вам передать. Итак, давайте по порядку. Ну, во-первых, вы слышите шум моря. Вот это я специально постарался, чтобы не забыть, как это выглядит. Может, у нас уже Третий день комендантского часа, и я нахожусь в самоизоляции. И вот, не забывая о небе, о солнце, хорошем настроении, о горах. Все это у нас есть. Привет, Самара, на связи, слышно хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Сережа. Большой привет. Так, ну что, напомню, что у нас есть шикарная природа, которая ждет наших героев. А по поводу героизма. Большой привет всем тем кто 1 мая отмечал ударно вот и сегодня пытается прийти в себя да мы здесь мы здесь если что Итак, давайте пойдем по порядку потому что очень много вопросов связано с тем ну ребят ну как тут у вас дела когда можно будет приехать на отдых ну попытаюсь сказать свое личное мнение и проанализировать что происходит у нас здесь и, кстати, в Инстаграме я выложила несколько очень интересных видео. Ваш в АЖ, в ДТВ, новый формат, ну, относительно новый для Инстаграма, был призван быть убийцей Ютуба, но из этого ничего не вышло, но зато появилась новая опция, которую я пользуюсь, выкладываю туда э, всякие интересные вещи. Итак, друзья, по поводу того, что у нас здесь происходит. Ну, сразу хочу сказать, что в Анталии не только отели, и сейчас произошла такая ситуация, что многие, кто приезжал сюда отдыхать, решили остаться в Турции перенести ту самую пандемию коронавируса злосчастно и я думаю что сделали очень правильно я уже знаю достаточно много семей с которыми дружу приезжали сюда выбирать себе недвижимости отдыхать а потом решили пока вот это все не у здесь самоизолироваться потому что в анталийском регионе это место не только для пятизвездочных отелей, но есть большое количество очень уютных домиков, бунгалов, деревьев, это домиков на деревьях, в частности в Олимпосе, в Чиролы. Там вообще в свое время были такие ну, аля хиперские места, где можно было на дереве снять себе домик и жить. Сейчас они тоже остались, и более того, иностранцы во многих из многих стран там, в принципе, и остаются чтобы скрытать свое время В частности из китая франции испании италии германии люди в большом количестве не собираются сейчас уезжать ксенаробин а чувствует себя весной здесь очень хорошо потому что турция предстоит во всей красе тем более что сейчас уже начались дополнительные бонусы это и про природу, скажу чуть позже, про экологию, потому что у меня это отдельным пунктом вынесено. Всем привет, привет. О, на такие рисунки дома повесить, да, да, вешать. Друзья, задавайте вопросы, которые вас интересуют, чтобы у нас было такое полезное общение, потому что очень хочется с пользой дело провести время и вам побольше рассказать. Анюта, доброе утро по поводу сезона черешни хочется сказать сейчас начинается сезон черешни в турции вот-вот-вот уже везде будет продаваться черешня но ну, а пока эксперты говорят что самая хорошая вкусная черешня находится недалеко от Измира. из мира Арбузы, да, арбузы уже вкусные. И тут тоже приятная новость. Арбузы дешевле в цене, их больше, потому что нет худа без добра. Сейчас из-за того, что экспорт турецких арбузов прекратился на какое-то время, снизился, по крайней мере, вот, то местные покупатели могут приобретать арбузы в большем количестве, дешевле. Ну, сами понимаете, тут... Законные экономики очень просты когда откроют в турцию границы а с середины июня обещают что будут открывать границы и все сюда поедут. вот а кого пустит естественно а по поводу арбузов поскольку нету конкуренции у них здесь то они себя вольготно чувствуют очень вкусные и радуют всех приветствую всех кто проснулся у нас в воскресенье самоизоляция я в новой студии по поводу воздуха я хотел сказать что Опять-таки, нет худо без добра. Дело в том, что э, здесь получилась э, такая ситуация, что ну, в Турции и в Анталии в целом вообще очень следят за экологией. Вот в Анталийском регионе вообще запрещены постройки всевозможных тяжелых производств, фабрик и так далее. Потому что это рекреационный край, здесь большое количество отелей и так далее. И здесь и без этого чистый воздух. но сейчас, из-за того, что меньше машин стало ездить, самолеты и не летают. Короче, факты а со фактами друзья вот вы не поверите на 28 процентов я вот читал вот на 28 процентов улучшилась экологическая ситуация в турции имеется в виду воздух стал чистить тут и так экологии была в порядке ну вот так что имейте в виду и приезжайте очень интересное видео так давайте посмотрим что вы мне пишете на следующем тогда номером наши программы я поговорю про it сферу так что айтишники подтягивайтесь очень интересная информация я честно говоря с большим удивлением это узнал и хочу с вами поделиться по поводу того что у нас тут происходит в комментариях сейчас быстренько посмотрим что не пишете, а какие запахи да, запахи вообще Нурдос. Отличные запахи, просто радует все весной. Да. когда когда турс ответил а, июня ию... или июля. Июня обещают. А, Сакаев спрашивает, дням, Назар, привет, а как в связи с короной будет? По подобных вещей я уже интересовался. И дело в том, что а, тут двоякая ситуация. А, Во-первых, сказали, что никак не повлияет на тех граждан, которые здесь а, остались и не могут пройти оформление вид на жительство продление к примеру что не будет никаких санкций но с другой стороны сказали что ничего пока не поменялось и если вы будете уезжать у вас будет просроченное время то вам не выпишут штраф на выезде я говорю а когда обратно что тогда говорит, ну пока у нас такой информации нету звоните на границу об этом тоже скажу я звонил в миграционную службу и чуть позже я и до этого пункта дойду потому что это конечно многих очень волнует скажи пожалуйста когда откроют границы в Турции? ответил Назаду. расскажите про ипотеку про ипотеку пошагово хороший вопрос дело в том что сейчас хоть и э, вирус и так далее но все равно активность граждан не падает по поводу приобретения недвижимости многие <кхем> прошу прощения многие агентства недвижимости делают семинары закрытые делают всевозможные онлайн-конференции и гости которые приезжают сюда и гости которые приезжают сюда ясно дело задают вопросы по поводу ипотеки поэтому вопрос понятен да и на семинарах тоже спрашивают вот. что касается ипотеки можно ли получить ипотеку и как это действует что тут для всех покупателей действует стандартная схема которая позволяет получить кредит причем это можно сделать после того, как вы выберете себе объект недвижимости мы риэлторы люди которые вам помогают идем вместе с вами банк вы сами можете выбрать из многообразия предоставленных услуг в банковской сфере тот банк с которым вы будете сотрудничать и дальше уже понеслось так сейчас. Сейчас я немножко поклю А -а -а. В горле пересохло, скажу вам по секрету. Много сегодня с утра разговаривал. Вот. А это, кстати, не просто вода, это моя еда. Да, уже три дня как. Чуть позже об этом тоже расскажу, если интересно. Э, лечебное голодание, знаете ли. Решил тоже заняться делом, понимаете ли. Так что будет и буду здоровый. Ух. Так, возвращаясь к начатой теме, важный вопрос а по поводу э, ипотечного кредитования. Значит, э, выбрали объект, э, банк. Денис Банк и Квейтбанк тоже у них хороший условия, поэтому всячески могу порекомендовать. На месте потом уже там оговариваются все условия. Это третий второй пункт, и потом заполняется анкета. Анкета заполняется вместе с специалистом, он оговаривает все, все моменты, связанные с выплатами, процентами и так далее. Вот. Пишется гарантийное письмо. И вам необходимо сделать собрать пакет документов там справка из налоговой тапу фотокопия паспорта заверена нотариса, справка о запрете о, о, о банковском счете о незапрете ведения деятельности вот заверены работодателем потом бухгалтерский отчет за последние два года. Ну, в принципе, все, кредитная история банка, и этого достаточно. Вы можете получать э, кредиты, а, вот еще, э, чуть не забыл, а э, справка о владении чем-либо там, недвижимостью, вот, э, то есть собственность какая-то. Заполняется это все, и потом э, ожидается при приход специалиста на объект в течение 5 рабочих дней он осматривает и говорит свой резюме в каком размере может дать кредит обычно это 50 процентов от оценочной стоимости вот и обратно не всегда это соответствует рыночной стоимости разные вещи оценщики руководствуются своим жестким требованием но с недавних пор их оценки гораздо ближе стали к рынку нежели чем раньше так и законодательно введено. окей okay. надеюсь ответил если хотите подробнее получить ответ по поводу вопросов связанных с недвижимостью не стесняйтесь в описании есть все мои контакты можно связаться со мной по WhatsApp в один клик и есть видео каталог недвижимости куда выкладывается очень интересная информация о действительно хороших объектов недвижимости к продаже и сейчас их становится больше интереснее и я думаю что можно будет находить объекты которые сейчас будут падать в цене Окей, ответил Куршат. спасибо за вопрос ответьте пожалуйста границы когда откроют я уже говорил сообщает что границы откроют где-то в июне в середине а до этого момента будет внутренний туризм поживем увидим вот, я не предсказатель не могу точно ручаться но надеюсь так дело в том что можно по законодательству турецкие республики вписывать в топу то есть свидетельство о недвижимости до 10 человек вот и в принципе отдельные фирмы уже этим занимаются так что если у вас есть несколько человек которые хотят приехать отдохнуть и им в принципе, желательно чтобы это имело отношение к ним все-таки вещественно был документ и могли на основании документа получать вид на жительство вот, другие вещи там со временем выкупить у других пайщиков то можете объединяться созваниваться со мной и мы вас сгруппируем и сможете привести грубо говоря, один дом или одну квартиру на несколько человек распределиться когда вы будете приезжать договориться подписать документы и, пожалуйста, будете совладельцами. Это даст вам возможность приезжать любое время, оформив вид на жительство. С недавних пор, кстати, нельзя по аренде, на основании договора аренды, продлевать вид на жительство. Так что у вас еще это будет возможность сюда, в Турцию, приезжать когда угодно, имея свою недвижимость, потому что вы будете вписаны в топу Прошу не путать с гражданством. Гражданство может получить человек если приобрел недвижимость больше 250 тысяч долларов э -э, эквивалента. Вот, если он владелец или же его ближайшие родственники. Если там будет дальше вписан там друзья и так далее, гражданство вы не получите. Есть нюанс. Так, окей. Э -э, что, расскажите, пожалуйста. Хорошо, расскажу. Э -э, я дело в том, что э -э, в здоровый образ жизни, но, естественно, бывают всякие нюансы. Там погулял на дне рождения, тут выпил, ну вот, такое не, не часто бывает, но бывает, ну естественно, все это связано с гастрономией, шикарная турецкая кухня, люля-кебаб, эти жирные лаваши, это, конечно, вкусно, но крайне, ну я прям как... Святой, О -о -о -о. Вот. А, но крайне м -м, вредно для организма. Мы с вами это понимаем. Конечно, до вегетарианства я не дошел, потому что это не мое. Люблю все-таки мясо. Но время от времени а, чистить свой организм, считаю, что нужным. Я и так с утра делаю всякие зарядки, пробежки. Сейчас дома занимался йогой. Мне, в принципе, раз но чувствовал, что и этого мало, время еще остается. Я вот уже третий день а, с помощью системы Марва Огонян. Сейчас вот и пью, то есть уже третий день, ничего не ем, чувствую себя хорошо, в оборон не падаю. И такой курс очищения я уже делаю третий раз, поэтому без всякого боязни, ничего страшного нету. Надо, конечно, собрать волю в кулак, потому что запахи из соседних квартир ну, да. говорят: ну есть, ешь, открой холодильничек. Я говорю, нет, я на характер, я железная воли я Iron Man, я смогу! И вот. вот это я победал. <с> так что очень рекомендую если у кого-то есть э -э желание попробовать ну, вот, почистить свой организм очень даже рекомендую так что у нас происходит <с> смотрю что все у нас эфир идет отлично так хорошо друзья задавайте свои вопросы а я пока вернусь к начатой теме э по поводу Недвижимость, потому что вопрос очень много связаны с тем, что что сейчас покупают, что сейчас продают, какие цены, будет ли дешеветь э, недвижимости. Я думаю, что будет проходить таким образом вся ситуация в ближайшее время все замрут когда будет понятно что это в ближайшую совсем времени не закончится некоторые объекты будут падать цене а потом за ними и другие объекты думаю тоже будут дешеветь законы рынка знаете ли многие агентства многие риэлторы говорят что не дешеветь не будет я тоже анализировал и думал сначала думал что все-таки не будет дешеветь так как в 2016 году после кризиса связанного с самолетом сбитым вот в принципе особо не просела недвижка но сейчас ситуация несколько другая не буду углубляться в ход своих мыслей и анализа но считаю что через какое-то время недвижимость будет дешеветь вот здесь турции поэтому держите ухо востро приезжайте и мы вам подберем классную недвижимость а по поводу спроса на недвижимость что сейчас больше всего прошло, уже больше стали интересоваться вилами причем как для изоляции на какое-то время так и для дальнейшей покупки. Пошел уже такой процесс. И даже сейчас, когда закрытые грубо говоря, границы, внутренние рынок недвижимости в турции очень лихо дает фитбэк о том что интересная недвижимость в нашем регионе и уж среди турков то что многие хотят самоизолироваться многие просто давно об этом думали и приехав отдохнуть во время самоизоляции дум то да, все покупаем опять-таки на несколько приобретать недвижимость для того чтобы получать гражданство тоже имеет возможность потому что как раз э, подобные большие виллы э, хороши для получения гражданства потому что от 250, эквивалентом от 250 тысяч евро если вы инвестировали скажем так в недвижимость турции то вы имеете возможность получить гражданство в течение двух-трех месяцев это делается четко но так что можете не стесняться и подобными вопросами озадачиваться и переезжать сюда есть вы надумали так что э, спрос на э, виллы сейчас возрос очень интересная тема мы поднимаем в моей новой группы в telegram всех приветствую друзья большой привет всем тем кто сейчас в группе находится особый привет для дмитрию долгову который помогает и скидывает очень интересную информацию а вчера сам лично разослал большое количество приглашений для своих друзей вот все руки не доходили вот сегодня у нас уже там прибавилось на 100 человек гостей мы там обмениваемся информацией обсуждаем всякие разные темы и в частности была очень интересная тема связанная с тем что сейчас во многих странах произошел так называемый бум вот. и вот этот Халид написал о том что Швейцария, Турция, Чехия, Украина выходит из проекта, ну естественно и Турция выходит из проекта коронавирус. И что же это такое? Мы начали тоже обсуждать. И на самом деле я еще пообщался с моими друзьями из Украины. Вы знаете такая же история. Есть там некий мэр Черкас, который тоже не хочет соблюдать противокоронавирусные меры. Есть там логическое объяснение. Где тут правда? я думаю что мы узнаем чуть позже потому что э, всем наверняка попадались на глаза э, всевозможные видео разоблачающие в частности там о билл гейте вот, который с недавних пор финансируют всемирную организацию здравоохранения потому что трамп убрал финансирование и теперь билл гейтс может влиять по мнению многих на эту организацию и там хотят увести электронные деньги наоборот точнее вести возможных э, теорий но правда в этом одна что-то за этом есть и другая правда что что не можем изменить то нужно изменить к этому отношение. Поэтому, если мы не можем повлиять, грубо говоря, там, на Трампа, на Путина, на белгейца поменяем отношения что делать? И вот в, в, в этом случае э, начинаешь задумываться, вот, вот, а почему другие страны вот так вот себя ведут? Вот, например, э, не секрет, что... Страны, которые я перечислил, начиная там с Белоруссии, Швеции и так далее, вот, и Испания, которая сейчас будет выходить из ограничений всевозможных. Вот так себя вели изначально, что они не любят своих граждан, им все равно, кто там погибнет или нет, думаю, нет, потому что вот Швеция, хоть и не ограничивали э, всевозможные меры, рост у них примерно такой же, как и в наших странах. Кто его знает? Я думаю, что тут не так все так просто. В вот частности, Италия, в которой совсем недавно говорил о том, что у них большое количество было зараженных, и весь мир им не помогает. Вот сейчас уже открывают бары, и даже в Ломбарде и самые пострадавшие провинции, вот в Вероне, уже начинают помогать среднему мелкому бизнесу и начинают там работать. А юг Италии тоже выходит из карантина раньше срока, между прочим. Вот. Потому что у нас тут туристический сезон, и многие уже начинают задумываться, что гораздо большее зло это финансовая нестабильность и проблемы с, с деньгами, когда людям будет кушать не на что. И социальный взрыв будет очень болезненный. Вот и возвращаясь к мэру. Черкас, он заявил, что город выходит из карантина, что ничего больше соблюдать не будет, и на это, конечно, он получил предупреждение от президента Зеленского. Но, ну, вот, ну, там у них своя внутренняя возня, но надо тоже понимать. но ну, они скажут, что вот Черкас это вольный казацкий край, как и вся Украина, вы нас не, не, это не заставите и так далее. Ну, это в рамках одной страны, в рамках Украины, а в рамках всего мира, конечно, что-то происходит. Я четыре недели назад в своей трансляции рассказывал про то, что посмотрел фильм Карточный домик. Точнее, Карточный дом. Бумажный дом. Да. Потому Карточный домик тоже отличный фильм. Но там про американскую политику мне он очень понравился, поэтому я спутал. Тоже рекомендую посмотреть, там несколько сезонов. А потом посмотрел еще два сезона. И вот на на а, последующих сезонах, то есть 3-4, просто разорвало. Отличный фильм. У каждого, конечно, свой вкус. Я просто хочу порекомендовать тем, кто любит динамичные фильмы, которые и креативно сняты, красиво с хорошей музыкой, с хорошей игрой актеров, но не пожлобский, с очень интересным ходом сценария и где есть еще свой глубокий смысл философский вот я недаром перешел в своих в своей информации после анализа вот этой ситуации в мире вот, к этому фильму потому что там как раз антиглобалистические вещи. Вот после выхода этого фильма вот по всему миру начали появляться люди в масках сальвадора дали в красных костюмах вот, комбинезонах точнее вот. он очень по мне, это символично, все это связано тоже с нашим временем сейчас. Вот. Шикарная игра актеров, шикарный фильм, и очень интересно снято. Они пока снимали, целая плеяда сценаристов сидели и писали э, фактически онлайн продолжение сериала. То есть сняли, а тут продолжение сериала. И вот со, второй, э, со второго сезона фирма Netflix выкупила этот сериал у испанцев, и просто вложив туда деньги, разорвала рынок. Это у них сейчас номер один сериал всячески могу порекомендовать, и вы мне порекомендуете. У всех разные вкусы, но я вот со своей колокольни вот то, что мне понравилось, хочу вам тоже сказать, чтобы вы, может быть, воспользовались моим советом, посмотрели, потому что просто не оторваться от фильма. Вот смотришь один, одну серию заканчиваешь, нужно, ну когда же следующий? Я так фактически две ночи подряд сидел и смотрел все. Так, окей. А что у нас тут с, с вопросом? немножечко эфир друзья подвисает я понимаю что бывают такие у нас нюансы но э, так про ипотеку я рассказал про границы рассказал а, просто нет еще вопрос друзья спрашивайте ваши вопросы с радостью отвечу вот, потому что хочется чтобы вы могли получить максимум полезной информации так дальше э, я еще раз хочу поприветствовать всех кто в группе в Телеграм, большой привет! В ссылке в описании к этому видео и в прикрепленном сообщении будет возможность ссылка, по которой вы получите возможность вступить в группу. Мы там будем обсуждать многие вещи, делиться полезную информацию. И я думаю, что будем продолжать в том же духе. вот Привет в Instagram. Доброе утро всем тем, кто присоединился. По поводу того что у нас здесь происходит в частности с переездами не секрет что многие люди остались здесь кому-то понадобилось уехать и как быть в этом случае какие штрафы вот я не понаслышке знаю что вот у меня знакомая пошла в тихушечку покупаться на берег моря средиземного тут недалеко вот и какая ситуация я ожидала она вышла на берег моря и заметила турчанку, вот она тихонечко э, пробралась поближе к берегу, решила не купаться, посмотреть ситуацию. И что вы думаете, Но вот там больше никого не было, она заметила, что турчанка ушла, через некоторое время приехала полиция и э, пригрозила штрафом. Я не осуждаю ни одну, ни другую, просто вам ситуация. Одна пошла к морю, не выдержав, но то, что ее отлучили от моря, а другая посчитала своим долгом настучать. И это нормальная ситуация для турков. Они чуть что сразу сообщают, так что имейте в виду. И сейчас мы… Так, добрый день, расскажите поподробнее о покупке жилья, с какой… И тут мысль оборвалась, сейчас посмотрим… Добрый день, расскажите, с какой минимальной суммой можно рассматривать покупку в Турцию? Спасибо. Ну, минимальная сумма, друзья, может быть вообще разная. То есть, в принципе, можно и за 25 тысяч евро купить. Только вопрос, что? В каком районе? Потому что тут большая разница в анталийском регионе, сколько стоит недвижимость, и сколько, например, там там на севере Турции, в нетуристических местах. Вопрос, подходит ли вам такое? будете ли вы там жить и э, счастливо работать и отдыхать это другой вопрос то есть грубо говоря цены разные вот здесь в анталийском регионе я бы рекомендовал рассматривать 1 плюс 1 от 40 тысяч вот. это не означает что нельзя найти дешевле я бы так и рекомендовал от одного 1, 1 плюс 1 от 40 тысяч а дальше уже нет предела э, совершенства так, Рейхан. добрый день, Назар. В Алании имеется СИТ с собственным домом и садом. Как в Анталии, Белеке, есть такое? Есть ли можно снимить, пожалуйста, обзор? Хороший вопрос. Вы знаете, в Алании есть такие СИТ, действительно их гораздо больше, чем в Белеке и в самой Анталии. Но, но они тоже к морю. А в Алании гораздо демократичные то есть можно купить гораздо дешевле или гораздо больше за ту же сумму но вот, квартиру нежели чем э, в анталии потому что в анталии не так много мест скажем так 100 метровой зоне где можно приобрести ну, квартиру по такой цене как здесь там в районе 50 тысяч можно в принципе, купить один плюс один но на даже на, недалеко от первой береговой линии потому что берег моря все-таки есть берег моря везде он и всегда оценился окей okay. по поводу и о э, штрафах вот я начал говорить про свою знакомую которая пошла на берег моря. Но сначала приехала полиция турчанка сначала полиция приехала и мою э, знакомую пожурили но отпустили а вообще 3150 лир штраф за то что вы находитесь в не то месте не в то время и так далее вот поэтому будьте пожалуйста и по поводу передвижение туда возник вопрос потому что сейчас у нас трехдневный комендантский час я просто имею возможность выходить у меня есть международное удостоверение прессы я попадаю был солидарен со своими близкими и никуда не уходил в принципе все было закуплено и если на первый второй раз комендантского часа были еще какие-то сложности сейчас смотрю все уже как мы привыкли и терпеливы дома в ожидании того что когда же мы победим коронавирус злосчастный вот так вот э, по поводу штрафов я сам э, выезжая во время комендантского часа но вот, ненадолго видел что улицы абсолютно пустые выкладывал в инстаграм так что если кому интересно зайдите посмотреть как выглядят пустынные улицы алане вообще не живут души. тишина но все горит красиво вот, проезжает полиция и время от времени кого-то там останавливают из машины, просят документы, должны быть специальные документы, разрешающие вам переезд, их выдают в на автобусных станциях, в специальных учреждениях, там, возле мэрии. Так что это, в принципе, возможно. Но вместе с этим, если вам нужно поехать из одного города в другой, тоже имейте в виду, возможно, сложности. Потому что вот у меня знакомая Марина, она прилетела из Америки в Измир, у нее там свой клуб Мамба и из Измира должна была поехать в Стамбул на своей машине. Можно подать заявку на проезд в другой город, и вам должны выписать разрешение. Только она несколько раз подавала, и ничего не получила. Она воспользовалась тем, что пошла в банк своим знакомым, чтобы выписали направление в Стамбул, на лечение, и вот только благодаря этому она решилась поехать. Но ее ждало удивление, ее, в принципе, особо никто и не спрашивал. Она проехала 16 постов, ну, правда, надо понимать, что она хорошо выглядит, у нее Porsche, вот, и там мужчины млели, они прям, когда я подъезжала, меня прямо ждали, чтобы поговорить и пропустить. Даже в одном только месте меня спросили документы на машину. Сложно ли, что, сложно ли найти работу мужчине в Турции? Просто как и везде, но кто, кто хочет найти работу, находит ее. Возвращаясь к теме э, штрафов, если вы выйдете из дома во время комендантского часа, это минус 3150 лир. Но тут возникает вопрос, вот у меня друзья спрашивали, а как же доехать нам до аэропорта, если нам нужно А вот тут, э, комендантский час? Вот. Я говорю, ну а как? У них просто дело в том, что 7 мая билет. Они уже э, купили билет на самолет. И я решил ну, выяснить, помочь им, как я думаю, что э, это мои давнишние друзья. то, что я позвонил по номеру 157. Запишите себе. Он действует, правда, только на территории Турции, имейте в виду, трехзначное число. 157. Вы можете с помощью этого номера связаться с миграционной службой. Там вас спросят, готовьтесь к этому, что кто вы, фамилия, имя, номер на Кимлык, это видно жительство ну вот или же э, паспорта то есть вы должны себя идентифицировать вам скажут вежливо что ваш разговор будет записываться и на русском языке если вы по-русски хотите говорить с вами будет общаться если вы хотите на арабском можно если вы хотите можно на английском немецком вот и французском вот а вы говорите о том что у вас есть вопрос у вас есть проблема такая то такая то а вам отвечает очень вежливо Вкратчиво. причем если с вами какая-то проблема то вы сразу же попадаете там в горячую линию и с вами вам сразу скажут что это переключить на полицейские участок на специальных где вас короче говоря спасут там специально даже опция если так вот позвонил я по этому номеру 157 мне сказали что если билеты 7 мая то приезжайте в понедельник на автовокзал предоставьте документы, что у вас билеты, и вам выпишут разрешение. Я говорю, ну а если они собираются на машине ехать, вот. мне сказали, что все равно приезжайте на вокзал вот есть еще вопросы, потому что я спрашивал, а как, когда же можно будет въезжать? Вот меня это спрашивают, когда откроют границы? Я говорю, а когда откроют границы? Знаете, что мне сказали? Я говорю, звоните на границу, мы такой информации не обладаем. Я говорю, ну хорошо, окей. Говорю, ну дело в том, что по всему миру неизвестно, сколько это продлится, но там мы пока такой информации не обладаем, поэтому звоните на границу. Я говорю, хорошо. А если подходит время? то что мы уже затрагивали ну вот сейчас секундочку какие вопросы Ага. Вот, э, а чуть не забыл что э, по поводу э, границы вот кстати есть там тоже номер 112 вот это таможня вот можно может, можно самим там все узнать она мне так сказала поэтому э, кроме номера 157 вам Вполне понадобится, возможно, номер 112. Радует, что все это бесплатно. Можете, ну, вот, если вы находитесь в Турции, позвоните туда и туда и сложить свое представление из первоисточника. Вот мне этим нравится Турция, что можно работать с первоисточником. Все там, можно дозвониться. Конечно, придется подождать, пока там вас перекидывают с одного оператора на другое. Но все работает. Так вот, после того, как вы... Дозвонились вам, сказали, что вы можете ехать, вам на автовокзале дадут специальную специальный документ, и вы можете ехать. Это что касается этой истории, законченной. А по поводу того, когда же откроют границы, вот она говорит, что мы не знаем, следите за информацией, и тогда сможете понимать, когда откроются границы. Я говорю, ну а если люди остались здесь, у них заканчивается время. Пребывание, их будут штрафовать. На что она сказала: внимание важный вопрос. Она сказала: официальный работник ее зовут Ирина, она представилась: что при выезде не будет никаких мер применяться к тем, кто задержался. Я говорю: хорошо, штрафа то есть не будет. Когда? А когда обратно въезжать? мы и при въезде человеку либо отказывали в визе либо штрафовали Он говорит, у нас такой информации еще нет изменений в законодательстве тоже нет что то есть получается что при выезде не штрафуют а при въезде not ну вот, возможно всякие ситуации будем следить за этим моментом и я для своих друзей клиентов и покупателей которые собираются приезжать но ну, на приобретение конечно держу этот вопрос в голове и тоже мне напоминайте, я вам тоже буду говорить, потому что действительно важный аспект, не хочется вляпаться, как говорится. Кстати, сегодня 44 украинцы вернутся в Украину из порта Красу. Паром, паром будет из Черноморска, выходит он раз в неделю, следующий будет 10 мая. Что касается эвакуационных рейсов на... В данный момент украинское консульство, например, собирает информацию о том, кому нужно вылететь и а потом будет формировать э, полеты из Анкары э, в Киев, то есть Стамбул-Киев и Анкараки, вот в э, двух этих направлениях. Как туда добираться, это уже другой вопрос, но это я прозванивал в украинское консульство и в российское для того, чтобы выяснить ситуацию для моих э, друзей которые выезжают которые приезжали по вопросу приобретения недвижимости и вот во всех посольствах консульствах вот примерно такая же ситуация что все формируют народ свой и будет вывозить для этого нужно заполнить анкету как правило в каждом консульстве и потом вам сообщает о цене рейса пока вот неизвестно единственное что так о штрафах среди наших соотечественников входит молва что турецкие жандармы лояльно относятся к туристам и к нарушителям хочу сказать что да есть в этом доля правды но есть и факты когда уже людей штрафуют по поводу штрафов большое количество у меня вопросов в группе как что но ты мне лично пишут штрафы большие вот была история когда женщина в мухутларе ехала на велосипеде с двумя своими дочками подъехали полицейские вот и вообще долго были разбирательства но отпустили а так бы они фактически на кругленькую сумму около тысячи лир могли бы полинять. поэтому будьте внимательны и аналогичная ситуация но там люди пошли их э -э оштрафовали но там была еще такая ситуация что они припирались тоже важный момент они спорили с полицейскими вот, но им выписали штраф вот, доспорились что называется есть то что у него, что если вы уплатите штраф в течение там суток то это будет 50 процентов то есть в принципе как и с автомобильными штрафами есть определенные скидки но опять-таки по поводу походов вот буквально вчера вот елена ткачева с большим количеством и друзей неподалеку от своего э, загородного домика пошла в поход и все нормально вот и в принципе я считаю что и правильно что надо все-таки по возможности двигаться тем более что если там рядом никого нету поэтому каждый принимает свои решения будьте внимательны и следите за своим здоровьем вот, вот опять-таки где этот? следите за своим здоровьем и вот такого так по поводу нарушений вот вы знаете, если купаться в море, то можно слопотать штраф и побольше. Вот. Так, что еще у нас? Гулять напоминать тоже нельзя, вот. в общественных местах. Назар прикольная фон у тебя. Да, я не забываю про солнце, море и горы. Вот сюда вот пойдем в поход. Только откройте. Короче, главное хорошее настроение. Может, что когда будет плохое настроение, то и коронавирус вам будет вот, больше прилипать. Чего не хотелось бы. Так, Дмитрий Р. пишет: Назар, ты похудела, ли мне кажется, Дим, да. Так я уже третий день не ем, да вот э, только что в начале видео потом можете посмотреть записи вот попиваю вот, на характер и нормально себя чувствую так что вот такое вот у меня лечебное голодание 7 э, недавно была пасха когда христиане не кушали э, сейчас идет рамазан когда э, мусульмане не едят а я вот не ем и все в любое время вот выбрал часть захватил э, с пасхи и часть э, с рамазан так что я и там и там вот. политично так это волну шумят да это волну шумят чтобы не забыть вот про эту часть э, моего эфира про море которое я очень люблю и вот надеюсь что таким образом и вам напоминаю о нашей прекрасной природе а, кстати по поводу прекрасной природе я хочу напомнить что у меня недавно вышло видео и те кто хотят посмотреть как выглядит море и турция в ожидании вашего приезда то зайдите посмотрите есть шикарный Шикарное видео, которое так и называется Красота Турции. Пустынный берег Средиземного моря. Мы вышли с небольшой компании вместе с Ромой, приготовили шикарную уху. Сняли с дроном, с красивым видом, с музыкой, с пролетами и пока недели, коле уже мы заговорили о том что у нас тут происходит на следующей неделе я обязательно выложу во вторник новое видео о том чего нельзя делать в турции конечно я не стал углубляться по вопросам коронавируса и там всего остального. что он пройдет видео останется не хочется на это уделять слишком много внимания там я 10 пунктов расписал, рассказал из своего личного опыта, что нельзя делать в Турции. Поэтому посмотрите, пожалуйста, во вторник 17:00 будет новое видео. Ну и, естественно, будет интересные у нас звонки, расследования. Будем пытаться выяснить истинную цену недвижимости мы пытаемся, пытаемся выяснить что будут говорить э, риэлторы по поводу того э, дешевее для недвижимости или нет и когда она будет дешеветь и вообще мысленность и счет когда покупать моим друзьям квартиру к примеру вот и вот опробуем еще вот новую студию чтобы здесь было вообще красиво и много всяких красивых видов это мои планы на ближайшее будущее спасибо всем участникам спасибо всем тем кто Смотрел. Давайте еще крайний вопрос на сегодня. Большой привет всем участникам моей группы. Еще раз пробегусь. Сережа, Людмила и Алекс... Александр, большой привет. Доброе утро, Валентина. Елена Хромкова, большой привет. Иван, привет большой. Халец, большой привет. Вот, макарчик бодринов грибной вот большой привет большой привет антону Вика-Вика привет большой привет милене ну и всем остальным вот потому что тут у меня уже очень много друзей стоит в группе смотрю что у нас вопросов не прибавилось окей значит я в этот раз хорошо Ответил на все наперед. Так вот привет, прикольный телефон, э, волнующий шумят, Салем Аллейком. Привет из Таджикистана. А Салейком Вот э, большой привет в Таджикистан, большой привет во все города и в Питер, мой родной любимый, и в Киев, мой родной любимый, и в Стокгольм, мой родной любимый. Вот и в Одесскую область есть городок, где он тоже сейчас мой э, родной любимый измайил. Большой привет папе, маме вот, и хорошего всем настроения. Все, на связи.